как ведение ддс помогает зарабатывать нам больше больше и больше прибыли меня зовут николай ившин я руководитель агентства финансовых директоров вы на канале финансов предпринимателя обязательно подпишись на этот канал поставь колокольчик потому что будет очень много интересного видео досмотри это видео до конца потому что я подготовил для тебя подарок поехали Когда мы живем по интуиции, у нас есть доходы, расходы, мы где-то что-то пишем, где-то не пишем, у нас есть оборванная картина, которой мы не доверяем и не видим, сколько реально тратим денег. Когда с предпринимателями мы делаем план, сколько нужно потратить и сколько нужно сделать выручки себестоимости валовой прибыли, чтобы заработать чистую прибыль, он говорит, а этих расходов вообще мало, этих вообще нету. В общем, он не отдает себе стопроцентный отчет, куда, сколько он тратит денег. Когда он начинает вести ДДС по правильным лекалам, он понимает, да неужели мы сюда потратили столько денег? Сюда, сюда, сюда, сюда, сюда. То есть его прибыль просто тупо растворилась. Когда же он эту ситуацию видит, осознает, ей доверяет, может эту ситуацию перепроверить путем каждой транзакции. Каждая транзакция взаимосвязана, проверяемая. И он уверен, что все 100% транзакций у нас зафиксированы в ДДС. Он говорит, да, мы тратим больше, поэтому нам нужно сделать больше средний чек, сделать продаж. Даже, увеличить конверсию из э, заявки в заказ. Нам нужно открыть еще один филиал. Нам нужно, нужно, нужно, нужно, нужно уволить кого-то нахрен. Потому что он сливает заказы, мы платим ему деньги, а он даже себя не купает. Таким образом, масса примеров, когда люди не вели вообще э, движение денежных средств, то есть никак не соприкасались с цифрами, это, наверное, и ты или отчасти ты. Тогда у тебя есть огромный, огромнейший потенциал зарабатывать больше. Специально для тебя я подготовил шаблон DDS, который есть в описании к этому видео. Поставь колокольчик, подпишись на канал, обязательно напиши комментарий к этому видео, если у тебя какая-то уникальная ситуация. Мы разберем твой комментарий в новых видео. С вами был Ившин Николай. Переходи на мой канал. Там много полезного видео про управление финансами.